Еще не утихли споры о прошедшем Арнольде и Праге Про, а на повестке дня уже новый турнир. 8 октября пройдет один из самых любимых турниров среди российских профессионалов – Нордик Про. И может быть, мы наконец-то увидим несколько представителей России в ТОП-10, а то когда это было в последний раз? А Россию на этом турнире будут представлять Опытнейший Александр Федоров, который на прошедшем Арнольде занял только 16 место Который точно исправил ошибки и максимально мотивирован на Нордик Также новоиспеченные профессионалы Аркадий Величко и Сергей Зебольд, Которые получили про карты в прошлом году в составе команды Живая Сталь Нет! Лисакова на этот раз не будет, поэтому шутки про Водянова можно припасти на следующий год. Неужели кто-то из наших умудрится не попасть в десятку лучших? При том, что участников всего 10, и состав участников, мягко говоря, проходной, поэтому залезать в пятерку все-таки нужно, хоть кому-то, ну пожалуйста. Предстоит конкретная заруба, и будет очень интересно за этим наблюдать. Бонок очень сильно пошумевший этой осенью, дебют величков в пролиге, и Петр Кланчер, который жаждет мести. Давайте вернемся на год назад. В это же время Аркадий Величко завоевывает титул абсолютного чемпиона Арнольд Классик и вырывает победу не у кого-нибудь, а у того самого Петера Кланчера. По результатам полуфиналов первым шел Кланчер, а вот потом Величку удалось выставить пик своей формы именно на финал, за что большое спасибо его тренеру Вячеславу Угринову. В финале атлеты набрали абсолютно равное количество баллов и только при большем количестве первых мест у судей чемпионом был объявлен Аркадий Величко. Говорят, что Петр прямо за кулисами разбил свой кубок за второе место. Ведь за год до этого он на этом же Арнольде уступил нашему Виталию Фатееву, который впоследствии стал профессионалом. Но... Сразу после поражения от Величка, Кланчер смог забрать победу на Олимпии в Праге у Ивана Вадянова и наконец-таки получил статус про. Так что счет пока что 2-1 в нашу пользу. Но у Петра есть огромное преимущество перед Аркадием. Он уже имеет опыт участия на трех профессиональных турнирах. А для Величка это будет лишь дебют. Кланчер неплохо заявил о себе на всю том же арной классике Европы и Прага-Про, заняв восьмое место и уступив только самым топовым бодибилдерам планеты. И вот, спустя год они наконец-то снова сойдутся в очном противостоянии и выяснят между собой, кто же действительно круче. А за их разборками будет внимательно наблюдать Уильям Бонек, который готов вмешаться в борьбу за победу в любую секунду. Ведь он явный фаворит, который за последний месяц на трех сильнейших про-турнирах прыгнул выше головы. И совсем непонятно, есть ли у этого парня вообще потолок. Пятое место на Олимпии, третье на Арнольде. И даже в Кувейте, в логове химических мутантов, куда мы кстати поставляем свое Продукцию. Бонок сумел не потеряться и занял пятое место. А на Праге Про и вовсе удивил весь мир, обойдя невероятного Декстера Джексона и огромнейшего Биграми, став первым. И теперь Уильям отправляется в холодную Финляндию в статусе топ-бодибилдера. А ведь когда-то, в не таком далеком 2011 году, на том же Арнольде, он проиграл Алексею Лисукову еще в «Любителях», и тогда даже не получил Про-карту. А как все обернулось в итоге, вы и сами прекрасно знаете. А что по остальным участникам? Может быть, они не такие уж и простые соперники, как кажется на первый взгляд. Сандра Хофер, вчерашний дебютант. В его активе лишь 12 место на Арнольде. Далее. Абдельзазис Желали, Но он выиграл Олимпию в Москве и участвовал в главной Олимпии. Но он тоже мимо. Томаш Каспер из Чехии на прошлом Нордике занял седьмое место. А еще один представитель Чехии Лукуш осладил серьезным послужным списком уже давно выступает и даже побеждал на Phoenix Pro в том году. И последний участник, Брэд Роу, также не имеет особых заслуг, но приезжал на гран-при фитнес-хаус в 2014 году и занял там аж 11 место. В общем-то в этой компании возможно все. И не исключено попадание даже в призовую тройку. Да уж, давненько у нас такого не было. А нам остается только болеть за Россию и поддерживать спортсменов своими лайками и комментариями. Почему-то есть такое предчувствие, что этот турнир пройдет успешно для наших парней. А все самые свежие новости с финских полей и турнира Nordic Pro вы сможете узнать первыми в нашем паблике «Живая сталь». Поэтому подписывайтесь, ссылка в описании. А пока мы ждем результатов турнира, предлагаю вам посмотреть другие наши видео. С вами была Живая Сталь, всем счастливо!